Документы, пожалуйста, предоставьте свои. Кто вы, что вы, что вы здесь делаете. В данный момент мы находимся на Горького 61. Он начальника отдела, я так понимаю, да? И вот он отказывается нам предоставить документы. Что -то. Игорь Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Виктор тоже ваша помощь нужна. У нас тут граждане не, со, не, не вполне адекватно себя ведут. Да мы за адекватные. выполнять законные требования. Можно как-нибудь помощь ваша? Да, да, да, да, на второй этаж. Угу, угу. Ладно, пока он поднимается, ответьте, пожалуйста, на один такой вопрос. Вы пользуетесь гербовой печатью с номером ОГРН 104 240 298 0355. Правильно? Исполнительное производство я все получил именно с этой гербовой печатью. По этой гербовой печати указано, что вы непосредственно отдел судебных приставов по городу Железногорску Горького 61. На, на печати это указано. По этому УГРН, вот она выписка. Я ее могу вот зафиксировать здесь. Вот с этим УГРН все. 0355, да. И где у нас зарегистрировано, получается, город Красноярск, улица 6 Полярная, дом 2. Для того, чтобы вы непосредственно вообще могли находиться здесь, у вас должен быть в выписке указан отдел. Правильно? По статье 55 ГК РФ, как должны непосредственно регистрироваться отделы судебных приставов, ну или это в принципе не важно. То есть представительства и шлялы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц. В этом реестре я отдел по городу Железногорску не обнаружил. Вот она, выписка, это официальный документ из налоговой. Что вы по этому поводу скажете? И вы знаете, что вы коммерческая организация? А вы что? Да, а Вот смотрите, УГРН начинается на единичку. Угу. Все, что начинается на единицу, это коммерческие структуры. То, что начинается на дворечку, это государственные учреждение. Далее смотрим. Сведения о лице, имеющем право без доверенности, действовать от имени юридического лица Лаванда Елена Евгеньевна. Вам знакома mm -hmm. такая женщина? Mm -hmm. Это ваш непосредственный начальник, который находится в Красноярске на mm -hmm. 6-й полярной 2А. Правильно? Mm -hmm. Правильно. Где у вас доверенность от Лаванды Елены Евгеньевны? У вас доверенность где для того, чтобы вообще какую-то работу здесь выполнять? Это официальный документ из налоговой. Правильно? Вы налоговую службу признаете Российской Федерации? Признаете? что не признаете Российской Федерации. Нет, но вот я взял выписку из налоговой. Вот она печать. Все правильно, это же не поддельный документ. И здесь указано, что сведения лица, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, Лаванда Лены Евгеньевны. Она здесь есть для того, чтобы выдать мне исполнительное производство или еще что-то в этом роде. Вы поймите одно, я пришел с вами абсолютно не ругаться. Угу. Я вас пришел оповестить угу. то, что делается сейчас непосредственно по всей стране. Оповещаются суды, приставы, следственный комитет, прокуратура. По поводу того, что вас всех подставили, ребята. Вы этого пока еще не осознаете, но в течение этого года вы это поймете. Угу. Далее То есть получается, вы здесь Находитесь незаконно, отдел не зарегистрирован Вы будете отрицать это? или, Ну я в принципе это могу вот Вам оставить, вот как формируется Вот сама выписка, я могу ее оставить Ознакомитесь Далее Вы знакомы с сайтом upic.de Это американский сайт Где регистрируются Все юридические лица Это международный реестр я вам хочу сказать, что Российская Федерация у нас зарегистрирована именно на этом сайте, как коммерческая фирма. Шок для вас, я понимаю, это надо переварить. Я сам пару месяцев это переваривал, всю эту информацию, но сейчас вот нашел момент и время, чтобы вас начать оповещать. И знаете, кто исполнительный директор? Дмитрий Анатольевич Медведев. Интересно, да? Здесь видите самое-то интересное вот то, что с 6 ая полярная вот тоже на юпик.бриет также вот Лаванда там же зарегистрирована. Вы знаете, что 17 марта 91 -го года был референдум по сохранению обновленного СССР? Помните такое было? Или не в курсе? Вот смотрите, референдум был в 1991 году и 80% проголосовали за сохранение СССР. Ну что сделал Ельцин дальше? Вы в курсе, да? Захват власти и так далее. А вот постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 15 марта 1996 года о том, что о юридической силе для Российской Федерации-России результатов референдума 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза СССР. Даже Российская Федерация, Дума Российской Федерации приняла решение, что сохранение СССР законно и имеет юридическую силу. И они здесь отменили Беловежское соглашение. То есть это все незаконно. И вам знаком Бастрыкин такой? Это председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Предложил считать экстремизмом отрицание итогов всенародного референдума. Об этом он написал в понедельник, 18 апреля 2016 года. То есть это в этом вот прошлый год который. То есть все, кто будут отрицать, что референдум был законный, то это называется экстремизмом. Правильно? Правильно Кстати, вот и Железногорский суд наш тоже, Тут же зарегистрировал Вот, пожалуйста, улица Ленина, 8А Железногорский городской суд Поэтому он у нас В налоговой не зафиксирован Вифик.де Американский сайт Вы теперь понимаете, чьи решения Вы исполняете Ни у одного судьи в нашей стране нет официального документа Подписанного президентом О том что он судья Вы в курсе? Нет я не в курсе Ни одного судьи в нашей стране Нет я не в курсе Я готов с вами отдельно встретиться Дать вам более подробную информацию Потому что я прекрасно понимаю Что эта информация Она очень нужна и важна Вам непосредственно Как вы считаете государственным служащим вы работаете в коммерческой фирме без доверенности. Все, что вы здесь делаете, это называется геноцидом. И это делаете вы по собственной воле, потому что у вас от лаванды нет доверенности. Это коммерческая фирма. Наберите в интернете, как расшифровывается первая цифра у города. Вам ответ будет. Единица, коммерческая фирма, двоечка, государственная структура. В нашей стране никто не нашел двоечку. Представляете? Знаете, как вот вас в народе наживают? Вот вас лично, я не хочу ну, оскорблять, но вас называют нацистами уже. Вот это знаете, что за знак? Фаши Муссолинин. В начале 20 века Муссолинин такой был. Помните? И откуда вот этот топорик взялся? Вот это вот розли связаны. связано. Это фасция называется. Откуда слово Фаши пошло. А вот непосредственно вот этот топорик. А знаете, когда его в топорик этот втыкали? В древнем времени, в военное время. А если не в военное время, то были просто перемотанные розы. Это называется фаши, фасция, в переводе связка. То есть само слово-то, оно плохого ничего не несет, а вот символ несет свой результат. И документы вы вот мне так и не предоставили, кто вы, что вы. Я вам вкажу вот такой вот ГОСТ о печатях. 51 511. Получается, то есть какая должна быть э, печать с гербовой символикой 40-45 мм. Ваш документ о том, что вы судебный пристав, он фальшивый. Так же, как и наши паспорта. Могу кратко вам. И, кстати, по моему делу, вот опять же получается, я уже с Кукерман Дарьей Анатольевной разговаривал, она передала это Волковой, и Волкова позакрывала у меня дела. Но почему-то 29 декабря вот у меня опять. Появился какой-то вот один, одно исполнительное лист. Что не я вот сейчас подойду к и узнаю, что это, кто это, я вообще даже понятия не имею. Но опять же, почему он не закрывается по 46-й статье? Уже все проверено. Я все продал, машины, магазины, все продал, чтобы закрыть все свои долги. И все, и отдавать-то уже больше нечего. Поэтому 46-я статья, вот почему до сих пор здесь не стоит? Мне вот тоже интересно. Уже второй месяц прошел, как исполнительное производство открыто. А это нарушение закона. Рядышком, видите, да, в декабре открытый, в декабре закрытый по 46 -й. а этот-то почему не закрыто? Ну, сейчас с я хочу поговорить. Как она с Сабирой? Извините. Не подскажите. Самира Исаговна. Самира Так что вот я, в принципе, вам вот, могу все это оставить. Могу свой телефон сюда записать. Дайте ручку. Вы можете в любой момент мне позвонить. Информации очень много. 550 02 -76. Устюгов Игорь Константинович Я. Поэтому мы оповещаем сейчас непосредственно и МВД, и судебных приставов, то есть всех-всех-всех. Правительство СССР восстановлено. С 1 марта уже будут выдаваться удостоверения граждан СССР. И вы понимаете прекрасно, что вы, работая на коммерческую фирму Российской Федерации, никак не можете открывать исполнительные производства гражданам СССР, это субъект другого права, другое правовое поле, понимаете? И эти суды мы выигрываем по всей стране уже. В таком направлении, понимаете? То есть, ну, вас жестко подставили и... Конечно, хотелось бы, чтобы вы это осознали просто напоследок, Потому что всем этим беспределом вы занимаетесь по собственной инициативе. У вас нет доверенности. Можно хотя бы узнать, как вас зовут? Максим Александрович. Максим Александрович. Вот мой телефон. Вы в интернете все сами проверьте. Я вам могу очень много роликов скинуть, куда скажете, и провести лекцию, информационную какую-то беседу или еще что-то, потому что я вам скажу так, вот у меня друг вот стоит, вот он уже вторую неделю не может въехать, он не догоняет, что нас всех настолько вот жестко обманули, но потихонечку начинают уже выникать. С первого раза это сложно, но я думаю, что это все поправимо и все органы, непосредственно которые Российской Федерации сейчас существуют, всем предлагается перейти в правовое поле СССР. То есть в ближайшие месяцы не от меня, так от другого бы это услышите. Так что подумайте. Все, что я хотел вам передать, я передал. Я очень надеюсь, что в ближайший день два я вот, вот эту вот на 160 тысяч больше здесь не увижу. Ну я просто вот видео снял. Это для Следственного комитета будет достаточно. Все, видео заканчиваем.